Здравствуйте, дорогие друзья! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку, связь проверим. Итак, прошу вашей активности. Так, Оля меня слышит, Валентина. Ну, замечательно. Итак, с вами Елена Евсеенко. Тема моей презентации – это, конечно же, маркетинг, но маркетинг «Волтмани». Чем отличается этот проект? Ну, во-первых, он абсолютно новый. Он у нас стартовал 7 декабря 2019 года. То есть ему даже нет месяца, но показал и зарекомендовал он себя с очень положительной стороны. Итак, я бы хотела вам сейчас показать демонстрацию экрана. Как только вы увидите мой экран, сразу, пожалуйста, поставьте двоечки. Итак, так, все, вижу, что вижу, что вы все видите. Замечательно. Начнем с того, что, что должен сделать новичок после регистрации. Регистрация очень простая. Это вписать логин, свою почту, пароль, повторить пароль, поставить галочку и нажать регистрация. После того, как человек попадет в свой кабинет, вот еще хочется добавить очень важную вещь. При регистрации... Почта Mail.ru не подходит. Пожалуйста, не указывайте ее, потому что потом менять почту – это уже как бы немного проблематично. Не нужно этого делать. Сразу вставляйте или Gmail, либо Яндекс. Итак, сделали регистрацию, попали в свой личный кабинет. Обязательно загрузите свою фотографию. И вставьте свой скайп, укажите платежные системы. Если какой-либо платежной системой вы не пользуетесь, напишите нолики, крестики, все что вам угодно. Но главное, чтобы одна платежная система на выбор у вас была. И нажмите сохранить. Так, я проверю, демонстрация видна. В дальнейшем нужно будет пополнить баланс своего кабинета. Это делается очень просто. Выбирайте платежную систему Perfect или Power и нажимаете ⁇ Пополнить ⁇ Вход составляет 1000 рублей. Это обязательная покупка первого стола. Все остальные столы ⁇ это уже на ваш выбор. Если же вам, к примеру, удобнее пополнить свой баланс кабинета, со Сбербанка, с Яндекс, Киви, пожалуйста, проблем нет никаких абсолютно. Можете позвонить мне, либо своему спонсору, спросить, как вам удобнее пополнить платежную систему. И мы поможем вам это сделать, потому что здесь есть внутренний перевод между кабинетами. Но хочу сразу сказать. Перевод возможен только в свою структуру от спонсора своим лично приглашенным партнерам и далее по структуре люди в соседние структуры денежные средства переводить не могут также не могут переводить и своему спонсору все буквально здесь под защитой переводы средств подтверждаются через почту Вывод средств также, когда человек ставит на вывод, а это тоже Power или Perfect, также идет подтверждение через свою почту. Поэтому почта должна быть у вас либо Яндекс, либо Gmail. Так, я постепенно, постоянно хожу, проверяю, чтобы была демонстрация, потому что иногда бывает, что демонстрация слетает. Итак, после того, как вы пополнили, Баланс своего кабинета нужно будет купить площадку. Итак, нажимаем «Площадки». Кабинет до такой степени простой, в нем вообще нет ничего лишнего, поэтому здесь уж разобраться может и новичок, и пенсионер, и, собственно, кто угодно. Все очень просто и доступно. Итак, пополнили баланс своего кабинета, опускаетесь вниз и покупаете первый стол. Это делать обязательно второй третий четвертый пятый шестой как видите тоже кнопочки активно то есть вы можете здесь выбирать и покупать первый и второй первый третий первый четвертый первый шестой любые столы и клоны также в дальнейшем вы тоже можете покупать по собственному желанию это возможность предотвращает обгоны. То есть, если к вам пришел человек с командой, а вы за ним не успеваете, вы всегда можете купить стол уровнем выше. Это, это очень хорошая функция. Итак, сейчас мы с вами будем разбирать маркетинг. Это вот такие вот шесть столов. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дизайн очень яркий, красивый. Все очень удобно. Как видите, везде стоит «Занять». Бизнес полностью управляемый. Это очень удобно. Очень удобно то, что все управляемое. Итак, сейчас бы мне хотелось перейти на слайд и на слайде вам порисовать, потому что на слайде будет более понятно, более интересно. Итак, сейчас перейдем на слайд. Так. Итак, кстати, тоже такая вот очень важная новость, как бы разговаривали с администрацией, и администрация сказала, что здесь вы можете каждый работать по собственной стратегии, у кого какое есть желание, у кого какая команда, можно регистрации даже делать по единой ссылке, то есть работая в живых очередях, в общем, все, что вы хотите, так и поступаете. Так, собственно, и работаете. А я вам сейчас буду рассказывать именно, как можно здесь выстраивать всевозможные стратегии. Это тоже очень полезно знать. Вот давайте рассмотрим сейчас с вами именно первый вариант, как человек пойдет с одной тысячи рублей и дойдет до хороших денег. Итак, порисуем. Вы купили бизнес-место за одну тысячу рублей. Под вами три пустых места. Полностью вся структура там будет просматриваться. Все сделано очень удобно. Итак, под вас стало два человека. Вы ушли во второй стол. Третий стол. Вы вернули свою тысячу рублей на баланс для вывода. Второй стол – это накопительный. Сюда встают также партнеры. Первый переходит. Второй, третий. Вы даже можете покупать собственные клоны, просто нажать занять, пойти купить место. И вы встанете сами и займете место и перейдете в третий стол. И так не важно, клоны или люди, люди сюда встали. Три места занят, занятых и вы ушли в третий стол. Где начинаете получать зарплату? Первый только пришел. Вы сразу же 3000 рублей получаете на баланс для вывода, а от вас идут два управляемых реинвеста. Вы должны понимать, что вот 2002 и 2 это собралось 6000 рублей. То есть вход на третий стол – 6000. Вот 3 идет на баланс для вывода, а 3000 они поделились на реинвесты. Две ушло на реинвест во второй стол, а одна тысяча в первый. У вас два бизнес-места, которые точно так же сейчас будут работать, переходить из одного стола в другой и приносить вам доходы. На второе место встал человек, вам 6000 полностью идет на баланс для вывода. Третий встал, одна тысяча рублей вам на вывод, и вы идете в четвертый стол где также видите себя наверху, а под вами три пустых места. Встает первый, встает второй – это люди, идущие следом за вами. Либо человек сразу покупает здесь место. Вы уходите в пятый стол. Третий встает – вы получаете 5000 на баланс для вывода. Пятый накопительный стол – заполняются три места. Вы уходите в шестой стол. На шестом столе получаете зарплату – Придет первый вам 30, придет второй вам 30, придет третий вам 30. Сюда могут приходить также ваши реинвесты, ваши клоны. Вы можете их покупать и под свои клоны потом вновь ставить брони и, собственно, зарабатывать. Итак, давайте посмотрим. Два накопительных стола получается, это второй и пятый. На первом, сколько не было бы у вас клонов реинвестов, вы будете зарабатывать 1 тысячу рублей. Третий стол, 3 тысячи, 6 тысячи, каждый третий стол вам принесет по 10 тысяч рублей. Каждый четвертый стол вы получаете 5 тысяч. И каждый шестой, шестой стол вам приносит уже 90 тысяч рублей. Итак, на одно бизнес-место вы здесь заработаете 90, 10 и 5 это получается 105 тысяч, ну и вот эти вот по 1000 рублей на первом столе. Итак, сейчас я проверю, как видна ли моя демонстрация. Так, демонстрация видна, это шикарно, хорошо. Итак, переходим, значит, мы на слайд. Вариант второй, это уже идет для, для самых смелых, потому что люди бывают говорят, а сколько я должен привести людей, чтобы заработать хорошие деньги? Люди абсолютно разные. И у каждого разные возможности. Один говорит, у меня нет денег, и идет с одной тысячи рублей. И он дойдет до шестого стола, если будет работать и предзаработает хорошие деньги. Но есть такие люди, которые говорят, нет, мне неинтересно работать с одной тысячи рублей, но вход на тысячу у нас обязателен. Итак, человек покупает первый стол, к примеру, шестой. Приглашает одного человека. Он к нему встает на первый стол и, естественно, на шестой. Человек сразу возвращает свою, свои вложенные средства 30 тысяч рублей. Он приглашает второго, уходит во второй стол. Второй встает к нему также сразу в шестой и вы зарабатываете 30 тысяч рублей. Вот сейчас, на данный момент, выгодно что сделать? Нажать «Занять» и купить собственный клон. Под вашим клоном три места – вы приглашаете третьего человека, возвращаете тысячу рублей и вновь зарабатываете 30 тысяч. С каждого лично приглашенного партнера сразу в шестой стол вы будете здесь зарабатывать по 30 тысяч рублей на баланс для вывода. Смело, но круто. А сейчас мы рассмотрим другой вариант, который мне вот лично нравится больше всего. приглашаем человека на одну тысячу рублей и пять. вложений составить всего-навсего один раз 6000 рублей это самая выгодная позиция на мой взгляд и начинаем приглашать людей также на 6000 встал человек сюда и сюда первый человек второй пришел сюда и сюда вы ушли одновременно во второй и вы ушли в пятый стол к вам пришел третий человек. Вы вернули тысячу, вернули пять. Все, вы шесть тысяч своих вернули. Вы идете Одновременно с одними и теми же людьми по, можно сказать, как э, в первой половинке и во второй. Вот как будто на две части оно поделили. И вы движетесь равномерно в накопительных столах во втором и в пятом. Люди переходят и заполняют эти ячеечки. Вот первый встает, второй, третий. Это накопительные столы. То есть второй, сюда встал третий и третий. Что происходит? Вы ушли одновременно в третий и вы ушли одновременно в шестой стол. Один человек до вас приходит. Неважно. Может быть даже и собственный клон. Может быть вы вот сюда не третьего пригласили. Может быть вы свой клон поставили. И это возможно. Тогда вот на это место будет двигаться ваш собственный клон. Вот представьте, это не важно, третий или клон, как хотите. Пришел ваш собственный клон, давайте так возьмем, к примеру. Вы получили сразу 30 тысяч рублей и 3, 33 тысячи рублей. А от вас два управляемых реинвеста, которых вы поставите в первый и второй стол по собственному усмотрению. Куда пожелаете. То есть у вас еще два бизнес-места. К вам приходит второй человек. Вы зарабатываете 6 и 30. 36 тысяч рублей вам приносит сразу. Один человек получается. Третий пришел. Вы получили 30 и... одну тысячу рублей. 31 тысячу рублей. Вы получаете на баланс для вывода. У вас происходит закрытие третьего стола. И вы, собственно, идете переходом снова в пятый стол по вашей броне. А у вас еще два бизнес-места. Вы можете здесь работать до бесконечности. Вот реально. До бесконечности можете работать и зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Это настолько уникальная площадка. Здесь может быть столько разных вариантов. Самое главное, что вы можете всегда предотвратить собственный обгон. Вы прекрасно понимаете, что в любом матричном проекте, где бы вы ни были, всегда остаются зависоны. Туда пришли, встали, матрица не закрыта. В другой проект ушли, там встали, матрица не закрыта. Ваши деньги висят, а вам их не взять. Здесь за счет того, что у вас есть возможность покупки, Любого стола вы всегда можете посмотреть, ага, к примеру, давайте посмотрим вот на моем столе. Вот у меня получается вот сейчас третий стол, вот здесь одно место не закрыто. Вот у меня бронь стоит под человеком, но у меня тоже здесь у самой есть такой стол, где вот одно место осталось. То есть даже если я сейчас, получается, куплю за 2000 собственный клон, который встанет у меня вот на это место, у меня закрывается второй стол, из него я перехожу вот сюда в третий. Третий стол у меня закрывается, я зарабатываю 1000 рублей. Перехожу вот сюда, в четвертый стол. Мой четвертый стол, получается, два человека, и я перехожу в пятый. И я встаю уже вот сюда. Представляете, насколько здесь можно все это, как можно сказать, ну, полностью всем вы тут будете управлять. Вот ну, настолько все это интересно. И когда я перейду вот сюда... И если вдруг в один момент мне вот сейчас срочно нужны будут деньги, я могу нажать, занять вот сюда, на это уже место, купить клон за 10 тысяч рублей, прийти вот сюда и принести сама себе уже 30 тысяч рублей. Скажите мне, пожалуйста, разве это не чудо? Это настолько интересно, понимаете, настолько все это интересно? Всегда мы сами должны управлять своим бизнесом. Так, не видим перевод по всему проекту. Почему мне... А, так, почему не сделали перевод по всему проекту? Так, что рисуешь на экране не видно. Такая демонстрация экрана же видна. Странно. Я вроде вижу, что видна демонстрация экрана. Так, сейчас перейдем тогда на слайды. Угу. Да, наша вебинарная комната, конечно, подводит. Так, понятно, то, что я слайд показывала. Так, а ничего было не видно. Очень плохо. Так, хорошо. Почему не сделать перевод между всеми партнерами? Я вроде такой тут вопрос видела, да? А, да, между по всему проекту. Ну, вы знаете, честно сказать, администрации это абсолютно не нужно, потому что зачем, чтобы люди переводили денежные средства по всему проекту, то есть между соседними структурами? Каждый человек должен работать в своей структуре и не лезть в чужие структуры. Понимаете? Не лезть в чужие структуры. Потому что это неправильно и это нечестно. Привели люди, людей, работайте со своими людьми в чужие веточки. Лезть нельзя, недопустимо. Поэтому этого не будет. Это я вам сразу говорю. Переводы будут только в свою структуру. Итак. Если вы не видели то, что я рисовала, давайте с вами тогда на слайде. Я буду вам сейчас объяснять. Вот представьте. Так, попробую порисовать. Если вы пришли на одну тысячу рублей, вы будете видеть себя здесь наверху, под вами три пустых места. Придет первый и второй человечек. Вот первый и второй. Вы уйдете, получается, во второй стол. Третий приходит, вы возвращаете одну тысячу рублей. Это стандартная схема. Мы идем от маленьких денег и к большим деньгам. Второй стол это накопительный. Должен прийти первый, второй, третий человек. Уходим, получается, мы в третий стол. В третьем столе получаем зарплату. Первый пришел, 3000 вам на вывод. И от вас, Лена, это было видно, а дальше по стратегиям все. Так, это было видно. А что было не видно? По какой стратегии было не видно? Напишите, пожалуйста, чтобы мы не отнимали. А, все видно, да? Ну, тогда замечательно, тогда замечательно, чтобы было все видно. Может быть, какие-либо вопросы, пожалуйста? Задавайте вопросы. Так, последнее мое объяснение. Так, последнее мое объяснение. Так, это по кабинету? Не понимаю. Елена, я, честно сказать, я не поняла, о чем вы сейчас пишете. Какое мое последнее? Да, по столам. Так, смотрите. Давайте тогда с вами сделаем таким образом. Так, так, так, так, так, так, так. Так, где же здесь стереть-то функция? Так, вот очистили. Все очистили. Так. Когда говорила про клоны. Так, ну это я вам показывала по демонстрации экрана. Клоны, возможно, покупка клонов буквально в любой стол. Бывают вот такие ситуации, к примеру, если у вас где-то находится, давайте порисуем тогда на, так, проклоны. Вот смотрите, у вас стоит вот здесь вот человечек, здесь вот он стоит в пятом столе в четвертом стоит один человек здесь не могу захватить здесь вот нарисую вот здесь стоит человечек так в пятом в четвертом есть так в третьем у вас стоят люди вот таким вот образом и во втором вот смотрите, какая может быть вот такая возможность. Вам, к примеру, вот сейчас нужны денежные средства. То есть у вас столы наполовину стоят люди, а наполовину не стоят, да? А вам понадобились и деньги вот срочно, прямо сейчас. Что можно сделать вот в такой ситуации? Купить собственный клон. У вас закрывается второй стол. Вы переходите в третий. Это вы переходите, вот сюда прошел ваш реинвест. Вот он закрыл, то есть не реинвест, а закрылся, и вы сюда перешли. Перешли а, в третий стол, получили сейчас одну тысячу рублей, и переходите в четвертый стол. Вот одно место-то, ладно, ставим тогда первое, вот сюда поставим. Вы пришли сюда. В четвертом столе от двух партнеров идет переход. Вы переходите, получается, в накопительный стол, вот сюда. Пятый. И у вас остается всего лишь одно место, правильно? Вот оно одно. Если вам, к примеру, сейчас срочно понадобились деньги, у вас есть такая возможность за счет того, что вы можете в любой стол, в любое время покупать собственные клоны, купить клон. Купить клон за 10 тысяч рублей. Клон поставили, вы закрылись и ушли вот сюда к себе. И заработали 30 тысяч рублей. Понимаете, здесь настолько все интересно. Просто нужно научиться управлять своим бизнесом и научить этому своих партнеров. Всегда можно быть здесь при деньгах. Приглашать людей, пожалуйста. Говорит вам человек, что нету денег, много потерял. Заходи на одну тысячу рублей. Если перед вами стоит такой человек, у которого говорит... Вот у меня есть команда, вот мы ищем проект. Есть такие люди, тоже встречаются. Нарисуйте им, как можно очень быстро заработать деньги, войдя на 1 тысячу и пять, то есть на 6 тысяч рублей. И тут очень быстро можно закрыть все эти столы и заработать хорошие деньги. Ну а если сидит перед вами такой человек с большой короной на голове, который говорит «я работаю только с большими деньгами», Пожалуйста, есть возможность, входите на 1 тысячу рублей и 30 тысяч рублей. А сидит он вам и говорит, нет, что-то 30-то дороговато. Что-нибудь бы такое, чтобы а, с меньшей суммой входа. Пожалуйста. Вот, заходите. Первый стол и пятый. Встал сюда человек в пятый стол. Он приглашает одного Человечка второго и третьего он заработал себе 30 тысяч рублей для перехода в шестой стол. В дальнейшем под его людей также встают три человека. Первый пришел к нему и он заработал 30 тысяч. Под второго также три и под третьего три. К нему пришли люди, и вот он с каждого будет зарабатывать сразу по 3000 рублей. Потому что когда люди говорят, сколько мне нужно пригласить людей, ну невозможно здесь сказать, мы же не знаем, на какой стол вы пошли, сколько вы пригласили партнеров, на какую сумму входа входят ваши партнеры. Здесь можно зарабатывать с малым количеством людей, но с большей суммой входа можно идти с одной тысячи рублей и зарабатывать прекрасные деньги все буквально в наших руках и в нашей голове а маркетинг таким образом сложен он как мозаика как бы вы его ни собирали столько вы и заработаете все зависит собственно от каждого партнера стратегии здесь могут быть абсолютно любые если же где то нельзя создавать живые очереди то здесь в этом проекте ничего не запрещается пожалуйста можете приглашать людей на живую очередь может быть ваша команда будет там выстраивать свои очереди. все в ваших руках здесь нет запретов единственные запреты чтобы люди не мешали не перемешивались со своими структурами перевод между партнерами здесь с других структур он запрещен, А своей веткой, своей структурой, пожалуйста. Потому что многие люди работают на земле, у кого-то нету почт. Поэтому сидит спонсор регистрирует на свою почту. Здесь это не запрещается. Пожалуйста, работайте. Пожалуйста, задавайте вопросы. Задавайте. Может быть, кому-то что-то еще непонятно, я отвечу на ваши вопросы. В общем, здесь есть возможность работать в интернете, работать на земле, работать всевозможными стратегиями. Ну, маркетинг, на самом деле, очень шикарный, возможности огромные. Ну, а все остальное будет зависеть только от нас с вами, как мы будем людям давать информацию. Угу. Так, ясно, понятно. Ну, и все замечательно. Тогда на этом мы сегодня презентацию закончим. Ну а завтра, я думаю, можно будет сделать созвон в нашем чате. Там, пожалуйста, откроем демонстрацию экрана, порисуем. Может быть, у кого-то вопросы какие возникнут. Пожалуйста, я отвечу на любые ваши вопросы. В личку мне можно звонить всегда, пожалуйста. Если будут вопросы, я всегда на них отвечу. В общем, я с вами всегда буду рада помочь. Так, любовь как регистрироваться на 10 тысяч рублей. Никак не нужно регистрироваться. Не надо здесь делать дополнительных кабинетов. Ни в коем случае их не создавайте. У каждого партнера один личный кабинет. Один. И у вас есть покупка. Покупка первого стола, покупка второго. Просто нажали ⁇ Купить ⁇,⁇ Занять ⁇ на своем столе. Опустились вниз. И купили то, что вы хотите. Хочете, покупаете первый стол, хотите, покупаете второй, хотите, покупаете пятый, шестой. Все, что вы хотите. Поэтому никаких дополнительных кабинетов вам создавать не нужно. Так. Людмила, такой проект мы ждали, он чуть похож на старт. Вот что я хочу сказать. Пакет «Старт» в клубе «ЛС» – это можно сказать и сравнить. Визуально он похож, но только визуально. Здесь все управляемое. То есть, если по принципу работу, это совершенно разные вещи. К примеру, это такое вот сравнение ну «Велик» и «Иномарка». Понимаете? Потому что в «ЛС» «Старт» пакет, он не управляемый. Там нужно правильно расставлять людей. Там, ну, совершенно это не то. Совершенно разные вещи. Здесь один кабинет, и вы можете все делать со своего кабинета. Вот жилфонд, да, это круто. Там все стали управляемые. Там действительно также можно зарабатывать очень хорошие деньги. И я бы даже вам советовала заработать деньги в Money и перебираться, естественно, в нашу площадку «Жилфонд». И там, там можно сказать продолжение World Money, но уже с другими суммами и совершенно с другими доходами. Ну, а пока мы сейчас с вами изучаем именно World Money. Да, совершенно верно. С третьего человека уже 1000 рублей возвращается. И здесь можно зарабатывать до бесконечности. Ну, я думаю, на этом мы сейчас закончим нашу презентацию. Пожалуйста, а завтра в скайпе, в Сазоне с радостью отвечу на любые ваши вопросы. Все, с вами была Елена Евсеенко. Всем вам я желаю... Заработать хороших денег, надежных партнеров, удачи и всего-всего самого хорошего. Всем пока-пока.